Привет! Мы в Черногории. По морю из Будвы отправляемся в Петровац. Петровац – один из самых уютных и красивых городков на побережье Черногории. Он расположен в живописной бухте в окружении гор Маслиновых, Рощ и Сосновых лесов, 17 километрах от Будвы. В Петроваце мы увидим оригинальный причал, узкие улочки, уютный пляж, великолепную природу. Поехали!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 I'm a lone wolf. I'm a, I'm a, I'm a, lone wolf. I'm a, I'm a, I'm a lone wolf. I'm a, a, a lone wolf. I'm a. I'm a